Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео называется Лайк «Like себе. Я Надежда Новосельская, психолог-коуч. Сегодня скажу вам о том, о чем вы все знаете, только не делаете. За более чем 20 лет работы с людьми я знаю, что многие из нас не получают от жизни больше только потому, что у нас нет любви к себе, у нас нет уважения к себе, мы служим, мы зависим от чужого мнения, мы сомневаемся в себе, мы ругаем себя, мы казним себя, мы долго не делаем, потому что боимся, что нас будут критиковать, что нас осудит. И вот сейчас очередной запуск программы «Служанка и королеву». Сегодня, кстати, будет мастер-класс, как договариваться на берегу, как сразу выстраивать отношения, которые покажут, что вы королева, а не служанка. И вот я провожу сейчас много эфиров, много там, консультаций с женщинами и с мужчинами тоже. Но больше касается тренинга женщин. Сегодняшняя встреча была о том, что женщина 40 лет, Ольга, очень красивая, интересная женщина, она уже убежала в другой город от того, что мужчины ее используют. Начала с ней разбираться, она говорит, э, предают, используют. Ушел мужчина к женщине с тремя детьми. Она говорит, как так? Я молодая, красивая, все у меня есть, у меня есть квартира, у меня есть все. А он ушел к ней, к той женщине, у которой трое детей. Что такого есть во мне от чего они бегут? Почему меня используют? Так вот, одна из причин – это неуважение к себе, и вы этого не понимаете, и сколько бы вы ни проходили разных тренингов, вот слушали меня, кого-то другого, пока вы не заглянете к себе в глубь и не разберетесь, откуда эта боль, как правило, это боль от родителей. Они могли быть благополучными, эти родители, Могу, могут быть неблагополучными. И это, кстати говоря, не всегда имеет значения. У тех, кто неблагополучные, чаще даже вас Вопреки выскакивают вверх И достигают многого Чаще бывает, что психотравма У тех людей, у которых якобы благополучная семья Якобы все хорошо Так вот мы на самом деле не понимаем Откуда эта психотравма идет Вот она говорит, у меня на мать и на отца Я проходила разные тренинги Я слушала разных авторов красивых И я понимаю, что Нужно прощать Умом я прощаю а вот душе у меня что-то отталкивает. Я понимаю, что моя инициатива излишня, когда я предлагаю мужчине там, пожить вместе или там еще что-то, и, и отношения перестают быть э, такими. Вот мужчина-женщина, когда уже просто не о чем дальше говорить. Ты просто вот ему подруга. И еще была одна женщина недавно, умная, красивая, образованная, обаятельная, там тоже слегка за 40, она говорит, я нравлюсь мужчинам, но я быстро перехожу с ними в дружбу, и потом я уже его не интересую. Вот этот э, механизм защиты своего женского «я», это механизм защиты детского ущербного «я», который мы не осознаем с вами. Когда мы переходим э, в позицию дружбы, подружки, удобной, любовницей, Этой удобненькой женщины, которая ждет, когда он придет или не придет, когда ему удобно. Позвонит, когда ему удобно. На самом деле это внутренний ребенок, которого... Ну, вы не помните, откуда это. Это надо работать, чтобы с помощью вопросов... Психо, это психотерапия, короче. Что я там буду сейчас говорить? И поэтому вот это нелюбовь к себе, вот это Мущерность, она порождает вот это чувство чувство служанки, чувство терпилы. И поэтому, когда женщина даже умная, образованная, с бизнесами, когда у нее не строятся отношения, не получается с мужчинами, она имеет больше денег, она имеет там, больше достигает, достигает в жизни с таким, с таким, сама по себе, ей уже внутри ее уже проставятся вот эти вот так называемые мужские энергии, да, вот это достигаться. Хотя у каждого из нас есть и мужское, и женское. Должно быть так. Мы Запомните такую штуку. Мы встречаемся на эмоциях, а отношения строим с рассудком. И когда люди встречаются на эмоциях, как дети, <coughs> и не включают трезвый рассудок, потом возникают, «Ты мне жизнь испортила, да ты все бабы такие, да вот так, да вот так». поэтому во-первых, нужно понимать, а кого ты хочешь. Во-вторых, нужно четко представлять эту картинку. Я хочу, чтобы все было хорошо. Что все хорошо? Нету бессознательного этого все. Дайте ему пикселей, дайте ему субмодальных характеристик. По чуть-чуть, по чуть-чуть загрузите. Это первое. А второе, придет он к тебе такой. Ты запустила, пришла такая ситуация, теперь такой человек пришел. Больше людей пришло в твою жизнь, ты выбираешь. А что с ним дальше делать? А вот тут уже поведенческая работа. А вот тут уже поведение, поведение на основании убеждений. Почему у мужчины нужно просить подарки? Почему с мужчиной нужно обращаться как с мужчиной? Почему у мужчины, перед мужчиной, когда он есть, тебе нужно быть слабой, позволять ему быть сильным, помочь тебе? Да, когда никого нет, мы и коня на скаку можем остановить чтобы ребенка защитить, ей жизнь спасти, это правильно. Но когда появляется мужчина, мужчина дайте ему почувствовать, что он мужчина. А что женщина что делать? делает? Сгрузила на себе и погнала. Да? Поэтому как же в самом начале, вот те, кто в поиске, как в самом начале выстроить такие договоренности, чтобы вы потом жили и не тревожились, возьмет он вас замуж или не возьмет, когда вы живете в гражданском браке, чтобы вы не тревожились от того, что он придет или не придет. Потому что про зависть, мы уже говорили с вами, завидуют такая патологическая ревность, это те люди, у которых есть комплексы неполноценности. И что там мне пусть не говорят, там горячая кровь мусульманская, еще что-то. Да, ребята, 21 век, если ты имеешь, имел... Женщину, которая тебе рога наставляет. Но это же значит, что все такие. Ты же в своей жизни пускаешь счастье и радость. Тебе надо расти книжки читать, становиться трезвым, трезвым мыслящим. Ну, а женщине нужно учиться договариваться. Если ты мне не веришь, то я не буду с тобой жить. А мы живем в отношениях. Мы же терпим, получаем по фейсу, унижение, получаем. И терпим. Поэтому женщина дает жизнь. Женщина дает радость, наполненность. И женщина эту жизнь забирает, не зная не понимая, что ребенка она родила для того, чтобы ребенок же был счастлив, правда, а не потому, что ребенок ей должен. Поэтому женщина, которая любит себя, уважает себя, она будет учиться не просто слушать эти видео, читать книжки, это тоже надо, да, какие-то инсайты получать. Потому что дальше нужно делать, чтобы выработать навыки. Как говорить, как общаться, как даже послать красиво, понимаете? Как я называю, закончить отношения с французским шлейфом. Потому что когда вы э, хотите закрыть отношения и закрываете, вы, я, любой из нас, я ведь тоже человек, и тоже прошла свои, э, там, Неправильные, наверное, элементы закрытия тех же отношений. Обиды, разборка с имуществом, упреки, да ты, да ты, да я. В итоге что? В душе, в теле, а это бессознательно висят глубокие травмирующие факторы. И просто, по идее вы не закрыли с всем человеком отношения. У вас фонит, у вас там сквозняк, дырка. А как вы можете открыть дверь в новое? светлую, красивую, белую дверь когда у старая закрыта и этим тоже надо заниматься то же самое закрывать отношения с родителями опять же, можно прощать там ходить кучу тренингов я сама ходила по множествам тренингов множество проработок делала мама вот уже год как умерла а я до сих пор еще помню сколько у меня было обидно на нее, сколько мы прорабатывали с ней общались все равно осталось и тогда только у вас Закроются все эти обиды на своих мам, на своих родителей, на своих бывших мужей, жен. Когда вы будете рассматривать позиции, когда вы будете рассматривать отношения с позицией взрослого. А когда мы обижаемся, по сути, мы включаем обиду ребенка. И мы манипулируем. Потому что по-взрослому это значит по-другому вести себя. А как, я уже покажу на сегодняшнем мастер-классе, поэтому ссылочка в Инстаграме в шапке профиля, а в Фейсбуке будет под этим видео. И вот наше видео называется Лайк себе. Начните любить в себе то, что у вас есть. Вот сегодня эта девушка сказала мне, что я прекрасно даю отчет, что я как только деньги появляются, я накупаю тряпок компенсирую вот то, что мне не хватает, эти тряпки потом вешают, лежат, я их отдаю или заедаю, потому что вот это я психологическое, оно убито. Поэтому психологически вам нужно сделать следующее. Так как мы недолюблены, так как мы практически все из транирующего детства. Один Наполеон идет, убивает, Грабит, унижает другого. А другой Наполеон, ну вы поняли комплекс Наполеона, да? А другой Наполеон, тот, который Наполеон, делает историю. Поэтому у каждого из нас свои травмы были. Но один из этой травмы взял как трамплин и пошел двигаться дальше, а другой пошел вниз и винит всех людей. Поэтому, когда вы фоните своей болью, осознаете вы ее или нет. Вы заражаете как микробами, как вирус, больше вируса, чем короны, которая сейчас ходит. Да-да-да. Вы заражаете мир этим, этим микробами. И тогда вы привлекаете снова тех же самых и наступаете на старые грабли. Поэтому какую бы я дала вам рекомендацию? Мы вот в соцсетях очень любим лайки. И я вот прошу, пожалуйста, пишите лайки, поддержку. Почему? Потому что... Я, как психотерапевт, знаю, что когда вы лайкаете другим, благодарите других, вы на самом деле лайкаете, благодарите себя. Да. Объясню. Когда вы наполнили благодарностью, вот этой позитивной энергетикой, вы благодарны миру в этот момент. Вы можете сейчас слушать меня, правда? А можете уже где-то лежать, там, не знаю, на многие сейчас лежат на анимационных койках. Кто-то хочется в последних судрах, правда? Да? Кто-то ударился где-то в стол машиной, и уже там тоже происходит. В мире все время что-то происходит. Так вот, когда вы благодарите момент, что вот вы сейчас можете меня слушать, можете кушать, можете ходить, можете наслаждаться домом, в котором вы живете, еще что-то, еще что-то. И когда вы находитесь в этом состоянии благодарности, вы можете с благодарностью видеть других людей. То есть красота в глазах, Смотрящего, да? Видеть мир в позитивном ключе. И благодарить. И лайкать. На самом деле вы другому человеку даете почувствовать свою нужность, свою значимость. Угу. И это вам возвращается. Поэтому, когда вы лайкаете другому, хорошие слова говорите, благодарите, там да, комплименты делаете. По сути, вы даете комплимент себе. Вы Лайкайте себе. Хочешь взять – отдай. Таким образом, сегодняшний коротенький месседж «Лайк like себе». Что это обозначает? Почему э, ущербность людей с низкой самооценкой позволяет, в частности, женщинам терпеть то, что они терпят, получать крохи, крохи со стола. Вместо того, чтобы вернуть себе полноту, свою целостность, найти в себе ту, те комплексы, те обиды, боли и стать психически зрелой женщиной, леди, королевой, которая даже послать может красиво с французским шлифом. Поэтому лайк себе. Я не прошу вас, делайте мне сердечки, лайки, лайк себе. Ну, а ссылочка на ближайший мастер-класс под этим видео и шапки профиля. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, лайфкоуч. Подавайте вопросы, потому что у нас будут отдельные эфиры на ответы на ваши вопросы.